Сергей Лепин, давайте, прошу, в студию. Отключай тогда у меня монитор, подключай Сергея. Давай так, пока пообщаемся. Давай, там рули, процесса. Ну, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, что у тебя с, ну, с бизнесом сейчас творится, как ты попал под карантинные меры, как ты считаешь сейчас бизнес, да? Я бы в идеале хотел посмотреть, вот как ты... Ну, вот нашу, фин, наш как наш, ну, чтобы ты ребятам показал всем, кто у нас сейчас на интенсиве, как мы делаем незавершенные дела, функционал, как мы передаем, э, незавершеночки наши любимые. Вот чтобы ты вот показал нашу, наши рабочие будни вот в таком режиме. Ну, давай, хорошо. Так, всем привет, кто присутствует. Меня зовут Сергей Липин. Я совладелец косметологической клиники. У нас она вместе с женой открыта. Жена у косметолог. Рос, я занимаюсь управленческими всевозможными делами, администрированием и маркетингом. С Колей я познакомился по совету одного из тренеров бизнес-молодости, да, Рафаэль Ахметов меня как-то дал контакт на один из запросов, не помню на какой, да, и мы там с тобой туда связались, если помнишь. Да. Это было еще, по-моему, там октябрь месяц или да. сентябрь месяц, да, там что-то поговорили там о чем-то, да, то есть и тогда я подписался на твою систему HMOL ERP, плюс ко всему мы начали с тобой работать в модели PRO, да, вот я могу сейчас ее показать, наверное, да, или давай, попозже. Давай. Сейчас, секунду, подожди. Да, подключите пока все, я отлучусь на минуту. Это вот о чем мы вначале говорили, Фира, то есть как должно выглядеть. Как должна выглядеть фин-модель? Это ты картинку да, вставил свою? Ну, типа... ну это, ну, с чего начиналось? То есть там управленческий учет, я его позже покажу, наверное. Или... ну, вот хотите, сейчас можно... все... да, мы Да, мы сейчас все работаем по фин-модели, можно немножко фин-модель зацепить и потом показать всю управленку, то есть, ну, чтобы там все коллеги увидели, как вообще устроен учет, да, что это такое и почему это, ну, кто-то там говорит, там, скучно там, и так далее. Тебе вначале было это скучно? Серег, поделись, кстати. Да, да нет, это безумно интересно, на самом деле. А вначале же было то, что мозг кипит жестко, да? Ну, ты знаешь, во всю историю как бы давно в нее погружался уже. То есть я такой, так скажем, подготовленный к этому, ко всему делу. Мне вообще нравится смотреть цифры, мне нравится как-то их там, из них смотреть, что где можно повлиять и так далее но не было понимания, типа, как это применять на самом деле, на практике. Ну, давай да, я вам покажу. Все знает, но не внедрено, да? То есть да, с да, чего да, да. все начиналось. То есть, когда с Николаем познакомились, он мне дал доступ в свою систему Small ERP, да, и вот, в эту, вот этот файл под названием Pro, я его уже под себя да, как-то подстраивал, и здесь были такие вещи, как, да, там, как прямые затраты, да то есть вот у меня был некий факт того, да, там, какие затраты у меня были, вот, я некие делал планы, да, там, на февраль, на март на, и так далее, а, дальше были переменные затраты здесь, да, там, налоги, проценты, ну, вот это вот все как-то, да, там, вместе складывается и переходит вот сюда, да, там, в рентабельность, но вообще по итогу, да, то есть это все должно было вот сложиться в чистыми 1 миллион рублей, да, то есть я хотел поехать на Бали, пожить месяц с семьей возле моря, я там потом вам покажу, где я сейчас живу. Это практически да. то же самое, только миллион не нужен был. Это уже другая история. Вот. То есть я под себя тут доделал все вот то же самое, которое все, что я до этого показывал, я доделал, переделал под себя вот в такой вот план-факт, да, такие гипотезы да mm -hmm. мы все делали вместе да то есть вот у меня был там факт сентябрь октябрь ноябрь да, там декабрь я уже не здесь собирала уже собирал в управленческом учете да то есть и ну давайте постепенно то есть мы вообще когда начали да там мы с Колей что сделали мы разбили это все по направлению у меня клиника да, и в клинике делаются такие услуги, как оказываются услуги врачебные, ну, то есть врачи квалифицированные оказывают, услуги оказывают эстетисты, да, то есть это младший медперсонал. И у меня есть продажа косметики, да, то есть так называемая розница. И планы все строились, исходя именно из этого. Да, то есть есть некий план, да, то есть точнее некая гипотеза, и вот факторы здесь собирали Исходя из этого, да, то есть возникала выручка, валовая прибыль, и чистая прибыль. Да, то есть у меня стояла, стояла цель выйти на 1 миллион чистых. Вот, Стартовали бы в принципе вот с таких вот вещей. Идем дальше. Да, Вы прибыли что ли в октябре? Что говоришь? В октябре у тебя было 147 тысяч прибыли? Ну, я вас вот, знаю сейчас, я не, не берусь сейчас обсуждать, обсуждать то, что было в этих месяцах, потому что мы по факту управленческим учетом, ну, как таковой, да -да -да. настроили на месяц. Да, то есть все, что вот здесь, это, ну, как это так сказать, плюс-минус километр. Может быть 147, может быть минус 147, а может быть там 547. То есть здесь уже точно непонятно, потому что не настроена была э, учетная система по себестоимости, да, там, ну и так далее. Слушай, а покажи еще вот задачи, да, давай вот э, по этому файлу пройдемся, задачи, мы там про лопатили этих задач, вот сейчас у тебя задача 13 стоит. Мы выполнили с тобой 111 задач. Да, да, вот, выполнили столько задач. Они отказывались, конечно, но в основном мы выполняли их. Ну да, да, вот, 111 задач, это вот до объявления Путина выходных дней. То есть я потом это делал, как-то у меня вот тут висят, сейчас 13 задач, да, то есть, но ну, они, конечно же, не все актуальны на данный момент. Я пока этот файл не веду, да, то есть, но я расскажу об этом позже. Mm -hmm. Да, давай еще посмотрим, получается, наш любимый функционал, мы, ну, там, реально дофига сделали по передаче, да. Да, ну, здесь, так скажем, выжимка, да, сухая, то есть, на самом деле, их там было, не знаю, раз в 4 или в 5 больше функционала, то есть, если ты помнишь, да, там, когда я это все выписал, сказали, ну, помню, что помню, когда с тобой разговаривали, ты постоянно говоришь, ко мне там администратор пришел или не клиент, сейчас я приду, или все. Ну то есть ты постоянно прерывался и жил на работе, получается. Ну, ну да, да, да. Понимательно, не понимаешь, сколько зарабатываешь и постоянно в операционке не можешь там с работы уйти и, короче, жесть такая как бы. Ну, ну, ну да, но здесь было функционала, я не знаю, раз в пять больше еще. Когда я тебе это показал, тогда ты сказал, что люди не, живут, люди не живут долго, работая в таком тайме. Да, еще давай тогда посмотрим незавершенки. Это ну, личный тайм-менеджмент мы тоже взяли под контроль. Вот. И ты тоже здесь выписал порядка, сколько ты, получает. 40 делал и у тебя всего там 50 с чем-то, да. И 100, ты, наверное, 50, да. Те, которые висят, ну, не знаешь, как мне очень удобно, какая-то мысль пришла, я сюда ее записал, и она здесь висит. То есть до того момента, пока я ее не возьму в работу. Мне вот это вот очень удобно стало. То есть это вообще всем рекомендую, да, то есть у того, у кого э, хаос в голове по поводу того, чем заниматься, э, вот первое, с чего начать, это сесть и выписать вообще, о чем в голове зудить. И вот начать Почем звенит голова, да? Да, да, да. И потом, когда есть такой список, то есть по-хорошему он должен быть, там, я не знаю, пунктов на 100. Ну, потому что меньше, вряд ли. То есть если у вас меньше, то, гро, ну, да. вы как-то не очень поработали над этим. Но и потом, гро. да, и выбирать себе потом, там, я не знаю, по 5, по 6 на неделю и просто их финалить. И так он потом разбирается, разгребается очень хорошо. Угу. Так, ну ты, получается, поставил себе план на цифрах, выписал функционал, начал его передавать, начал 111 задач долбанул. Мы сейчас с тобой подошли к плотную, к тому, что уже прописали плотно на весь оставшийся функционал задачи на управляющего, начали уже. Сколько ты управляющих уже протестировал? Три. Три управляющих, никто к тебе не подошел, получается. И ну да. Клиника закрылась здесь с пандемией, получается. И все равно ты будешь... Ну, по сути, мы при, э, сделали так, что ты ставишь на клинику план. У тебя есть э, точная команда, которая железобетонно добывает нужный результат. Мы этого результата почти добились в марте, но нас подкосила, да, там доходимость клиентов. Э, ну, то есть вот о чем мечтает, по сути, собственник, да, там кто-то сидит, наверное. Ну вот. вот то, что, в принципе, то, что складывалось, оно вот складывается сейчас вот здесь. То есть самая оптимальная штука – это вот это, да, то есть мой рабочий файл – это mm -hmm. вот этот one-fact. И когда мы начали с января месяца, да, то есть тут работать, январь, февраль, март, вот апрель я еще не запланировал, да, то есть хотя это надо уже сделать, потому что, ну, э, потому что там какая-то минимальная деятельность все равно будет вести. давай пробежимся, да, по файлу, потому что, ну, он такой, как бы, это, по сути, отчет по прибыли разбитый по направлениям. У Сергея три направления – это врачи, эстетисты и розничные продажи. И по всем этим трем направлениям мы выставляем свои планы в, рентабельность, в показателях. Также мы выставляем план по постоянным затратам, чтобы мы смотрели, где у нас там перерасход или недорасход. Например, в рекламе. Да? Если в рекламе у нас недостаточно денег залито, мы понимаем, что мы там проседаем условно по клиентам. И вот здесь, например, в февраль показано, что фактически заработано миллион, но на самом деле нет, потому что ты кому-то еще чего-то там не выплатил, да. То есть, у тебя есть планирование. Да, да, переходящий, переходящий произошел остаток, Это у нас в другом файле да. отображается, я его позже покажу, да. То есть, но ну, в целом вот здесь, да, это все планируется. То есть вот ставится план, да, то есть, исходя из этого, вот факт, и вот чистая прибыль, да. Ну, прямо. Да, вот, смотри, да. вот факт был по январю 55 тысяч расскажи что ты сделал не советуюсь не советуюсь не советуюсь со своим финансистом а ну я уволил всех людей практически остановил рекламу да да да ну то есть это ж первое что нужно было сделать январь месяц мы поняли что нужно работать немножко по-другому точнее совсем по-другому поменяли мотивацию персоналу и объявили это все на январской планерке, когда вот у нас самая первая была планерка, там, 5 или 6 января. Ну, как бы, в каком они сказали тебе лучше двигаться. Ты говоришь, мне вот сюда надо, они тебе сказали, в другом направлении тебе нужно двигаться. Нет, я сказал то, что мы сейчас будем работать вот так. Да, то есть, соответственно, я когда подошел к этому, то есть я январь вообще планировал весь месяц, то есть мы декабрь, да, месяц занимались тем, что планировали весь год оставшийся, да, и я говорю, ну, короче, ребята, будем работать сейчас вот так, я вам буду платить с результатом. Ну, соответственно, у вас возникают планы, у вас возникают там, планы по активности, у тех же самых менеджеров, да, допустим, у них возникли планы на ежедневную активность, то есть они должны были делать определенное количество звонков, иначе они не получали оклад. И мне менеджеры сказали, офигеть, мы типа так мы хотим, то есть мы хотим приходить на работу и пить здесь чай, да, то есть, а ты нас заставляешь ты, сейчас какие-то звонки делать, ну, типа, вообще, э -э какашка начальник, мы, типа, тебя, мы тебя не любим. Прям, Серега, ну... знаешь, какой тебе этот, э -э ну, короче, что мы тут делаем? Мы делаем бесплатный пятидневный интенсив, где mm -hmm. собираем бесплатно народ, и народ там с горем пополам, там, мы дарим финмодель про, мы даем им файл DDS, там, ну, без прибыли, без всего, ну, хотя бы, чтобы они DDS вели. И они с горем пополам, там кто-то что-то там составляет, и кто-то говорит, что у нас скучно, вот, и кто-то говорит, что у нас вообще крутые инструменты, но ну, ни хрена не внедряет, ну, то есть, и мы готовы да. какие-нибудь консультировать бесплатно. Ну, короче, все бесплатно, бесплатно даем, но это длится ровно неделю карнавал от щедрости. Вот. Да. сейчас у нас там спрашивает один человек, я ему говорю, отвечу чуть позже на вопрос, зачем вести ДДС, скажи, пожалуйста, есть у тебя ответ на этот вопрос? Ну, конечно же. ДДС нужно вести для того, чтобы принимать... Покажи, покажи, его свой вот ДДС, что ты там ведешь. Нахрена я вообще его вести? То есть человек не Но понял. По Версия про. Сейчас зафильтрим. Ну, сразу, сразу скажу, что у Сергея прям внедрен управленческий учет под его нужды, под его направление. И с Сергеем мы консультируемся на еженедельной основе. Первое время мы там 2, 3, 4 раза бывали в неделю связывались, докручивали все формулы под него, то есть у него полноценный управленческий учет с управленческой политикой, да, там, а, да, правильно, ничего не это. Да, да, да, правильно. Ну, то есть, смотри, то есть здесь я в этом ДДС, я веду полностью деятельность по компании, то есть я знаю, на какую кассу у меня зашли деньги, куда они у меня зашли, по каким статьям, то есть вот тут все статьи разбиты, да, угу. на... Соответственно, по каким направлениям, то есть вот у меня направление деятельности все здесь разбиты, да, врачи статист, розница и так далее. А, плюс ко всему, по каким сотрудникам, да, там, что и как, какие суммы, то есть я здесь вижу полностью все, я вижу, откуда у меня пришли деньги, куда у меня ушли деньги, сколько денег у меня сейчас на данный момент в кассе, сколько денег у меня в товарах на складах, да, сколько я должен поставщикам, сколько мне поставщики должны Сколько я должен по абонементам, по предоплатам, да, то есть сколько мне должны клиенты, если я вдруг услуги оказал, я понимаю, сколько я зарплаты должен персоналу, да, там продающему, который, э, ну, оказал услуги, ну, то есть я отсюда прям полностью всю информацию черплю, то есть это вот файл, вот этот, ну, этот лист, это все то, откуда берутся данные для остальных потом контрольных средств. Mm -hmm. да, и вот сейчас это стоит вот по марту, да, у меня, ну, вот тут таким вот образом. Мне ассистент это заполняет по своей инструкции. То есть у меня есть инструкция написанная, как это заполнять. Поначалу это было сложно. Да, то есть вот пришел товар на склад, вот он здесь пишет. Поначалу это было сложно, но сейчас это у него занимает, я не знаю, каждый день, ну, порядка минут там, 15, ну, может быть, 30, да, там, ежедневно, для того, чтобы заполнить все данные и все. Все у меня там дальше готово. И, да. из этого, у меня формируется потом файл план факта». Да, то есть, который вот здесь, то есть, я план планирую, у меня сюда подтягивается факт, факт у меня подтягивается по направлениям, факт подтягивается по затратам, и я вижу результат, да, то есть мы как идем. То есть, вот, допустим, марта месяц мы сработали 71%. Но это с условием того, что мы полмесяца практически там на, это, на одной ноге прыгали, потому что уже там все начиналось. То, что сейчас продолжается, да. То есть. Uh, у меня это все подтягивается, так, это не сюда, так, вот сюда, в прибыль, да, это у меня все подтягивается, вот у меня подтягивается вся прибыль, то есть видно все, uh, как это называется. Так, uh, Михаил спрашивает, uh, в ДДС не только денежные средства получаются, но и товар? Ну, uh, конечно, да. И товар туда же заносится. Ну, то есть там это полностью, то есть это называется, как ДДС, там, движение денежных средств, да, то есть ну, у меня это полностью учетный файл. То есть учетная таблица, куда я завожу даже, сколько у меня товара пришло, от какого поставщика это пришло, сколько его ушло, на какого направления это ушло. И я прям могу любые разрезы посмотреть в этом отношении. Серега, еще Серега тебя спрашивает, непонятно, как из файла ДДС видно, насколько товара в наличии и на какую сумму. Еще сразу второй вопрос. А в CRM-системе Нет. разве нету этого или в 1С? Я 1С не веду. Серега, у тебя же есть iClients? На хрена тебе это? У тебя же все там автоматизировано. В iClients? Да. Ну смотри, там iClients – это iClients, да? То есть он там я же мне сам до этого, до этого также говорил, что у тебя в I все автоматизировано. Посмотри, ну, у меня там, да, у меня там все автоматизировано в это там для своих целей, для своих нужд, да, то есть, но получается, да, то есть в автоматизировано, вам CRM автоматизировано, там еще где-то автоматизировано, и для того, чтобы это свести все в единую таблицу, чтобы, ну, чтобы у тебя было, как говорится, там перед глазами там, все данные для того, чтобы принять правильное решение да, там, в той или иной ситуации, это нужно, значит, сюда зайти, сюда зайти, отовсюду все дернуть, выписать на бумажку, сложить, посмотреть при этом и принять какое-то решение. Ну, спрашивается нахера. Да, то есть и у меня сейчас данные все, ассистент заносит из iClines, из и из там откуда-то еще, да, то есть там, из, из клиентбанка, да, там, отовсюду, он меня заносит все в ДДС. И и меня... Забираешь тоже в дивиденды, чтобы сразу у тебя уходило, Конечно. чтобы столько дивидендов. Я сразу же понимаю, что, куда, чего, откуда, чего берется. Ну вот, например, чистая прибыль у тебя 55 за январь, да, вот только что мы разбирали пример, а дивидендов ты забрал 250. И помнишь, я тебе говорил ай-яй-яй, Сережа, зачем ты так делаешь? Ну, это я увидел потом в конце, я же действовал в январе по накатанной, так скажем, да, то есть я так вообще постоянно жил, там, три года таким образом, то есть мне нужны бабки, я их забираю, да, то есть, а есть в компании или нет, ну, хз. Ну, хз, как говорится. Uh -huh. ну, и поэтому вот так и вот получается. А, ну, то есть получается, ты, короче, если вот эту таблицу у тебя удалить, ты что будешь делать первым делом? Я ее сделаю заново. Ты будешь делать все, чтобы ее возобновить, чтобы. Ну, потому что это твой ну, инструмент, понимать. Это, это, это глаза, уши, руки, ноги, это, ну, это все. Потому что. А... А iClients или 1С, или там, я не знаю, кто-то ведет Excel, там например, или кто-то просто данные откуда-то берет, на бумажке сводит и говорит, вот у меня типа прибыль, или кто-то берет бабки и говорит, вот я заработал, смотрите. Что ты Это такие? Это ради бога. Можно же, понимаете, как, да, то есть можно же действовать ну, на бумажке, в блокнотике, в телефоне писать, в 1С или в iClients, какая разница где, да, то есть я веду в Google таблицы, мне просто здесь удобно э, стало по итогу. Да вот. А Но если кому-то а Самое я главное, я в, я в, в, в, чтобы человек видел, сколько у него денег пришло, сколько ему денег ушло, сколько ему еще должны, сколько он должен, сколько он по факту заработал. Да, То есть какое направление ему дало, какое направление проседает больше всего, и куда на данный момент лучше всего обратить внимание, направить ресурсы, направить, там, не знаю, там, свое там, внимание, там, свои какие-то там, я не знаю. Там. но вот это самое главное. А где это будет сделано? Хоть это, хоть, я не знаю, хоть в уме там складывается. Ну, я внедрил уже 300 учетов, я тебе могу сказать, пока я видел только это в Google таблицах. Причем в своих разработках собственных. То есть мне некоторые говорят, в Gineski это тоже все есть. Я говорю, покажите. Они говорят, ну вот сейчас чуть-чуть еще там дополним, доделаем. Я говорю, сколько уже дополнять? Они говорят, 5 лет. Я говорю, окей, понял. Там в мне все есть, я как бы до тебя докопался, что у тебя там есть, нахрен ничего нету, мы все-таки составили Google таблицу И вот сейчас просто я ну, людям говорю, да, кто нас слушает, что вот он, профессиональный финансово управленческий учет в организации, да, вот, да, он составлен на таблицах, да, сюда очень много всего вносится вручную, да, здесь есть куча проверочных штук, ну, например, что будет, Сергей, например, если они что-то внесут или что-то там, допустим, ну, как бы коряво внесут, как ты быстро это заметишь и что ты будешь делать? Я это замечу, ну, то есть мы с тобой созваниваемся раз в неделю, получается, да, это очень удобная история, и когда мы анализируем э, вот эти вот, мы вообще работаем вот по этому файлу, да, по планфакту. Здесь видно сразу же, то есть, если идет какое-то отклонение, его видно сразу. Вот, допустим, вот здесь. Да, то есть, помнишь, у нас здесь возникло 40% как-то. Да, да, да. Ну, типа, опа, а откуда оно? Залезаешь в ДДС, выставляешь тут фильтры определенные, да. То есть, ну я их просто понимаю сам, я же сам это все создавал. Так, давай-ка там посмотрим, давай, здесь посмотрим. Давай тут. Да, посмотрим. Да, я помню, ты все это сам создавал. прям. Я прям восхищался с да. тобой. Вот, то есть, и я как бы в течение, там, не знаю, двух-трех минут могу сразу же найти ошибку, где она, да, там обратить на нее внимание там, и поставить задачу уже, да, там, разобраться. В чем это почему Какой вопрос? Вот смотри, некоторые, вот у кого вообще нету ни 1С, ни таблиц, ни хрена вообще нету, они хотят автоматизацию и прикольные графики. Вот. Прикольные плюшки какой? у себя. А? Какой, какой график? Ну, какие-то, знаешь, кругляшки, вот эти вот, там, вот эти диаграммы всякие. А, типа я вот это вот что-то сейчас? Да, ну, типа да, да, вот мы же вот с финмоделью вот этой штукой специально, мне говорят, Коля, сделай графики, да, они типа же прикольные. Фиг, да? Я тебе скажу, ну, вопрос задаю, вот когда ты разобрался с цифрами, ты все это внедрил, ты смотришь на цифры, как на картину свою, нужны ли дополнительные тебе какие-то вот такие вот хрени? А зачем? Нет. Вот, и я всем это говорю, вот, но ты меня, по-моему, тоже просил там, чтобы визуально все было там поприкольней. Нет, ну вот смотри, у меня вот здесь вот есть графики вот эти, то есть тут не хватает еще статистики, да, то есть, ну, она накоплена методом, должна быть. И по ним, ну, вроде как, у меня есть гипотеза, что я что-то увижу, но вот пока, вот, пока, пока вот эту вот строчку можно вот так сделать, да, там. Пока на полшестого упала, по-моему. И все, и все. То есть она как бы, ну, не информативная. Я не знаю, на самом же деле имеет значение что? Имеет значение вот это, да, и имеет значение вот эта цифра. Ну, то есть здесь у меня просто бюджет не подтянут сюда. А, что еще... не подтянут. а, или ее, в принципе, нету? Она а... еще не подтянута туда просто. Ну, то есть, то есть ее нужно... Я сейчас э, активно занимаюсь развитием, ну, под э, развитием другого направления в условиях... Да, Да, то есть и... Ну, то есть сюда просто не, хват... не, ну, не подтянуты еще определенные вещи. Но в целом, да, то есть, что я могу сказать? То, что март месяц условием того, даже что мы полмесяца не работали, мы сделали все равно, да, там, <coughs> примерно где-то, ну, тут будет, зарплата тут будет меньше, но будут налоги, то есть я там плюс-минус там 1500 на 600-то где-то вышел. То есть если бы вообще все было как надо, если бы там никто нам палки в колеса не ставил с этими вирусами, то мы бы за миллион-то точно скакнули в этом месяце. Ну да. Ну да, у нас есть, э, есть. есть задания, да, основное, когда ты, ну такое, как бы, я не знаю, вообще осознанно-неосознанно, миллион. И мы прям начали в миллион долбить. И в феврале сделали там 810, да, в марте мы прям, ну прям жали, жали, жали, да, чтобы. И у нас все получалось, да, там, потом бах и резкие тормоза. Апрель у нас вообще на стопе получается. И ты, получается, сейчас просто перефокусировался на инфобиз, да, там как уход дома, да, у тебя называется программа, вот, и да, да да мы сейчас как, занимаемся, да. Чтобы хоть как-то выжить, да, в этой всей штуке. Сейчас занимаемся, да, то есть тем, что качаем онлайн-курс, потому что, ну, домашний уход, все дела, то есть, ну, а как бы, как работать? То есть, хоть и открыли сейчас, там, разрешил мэр Москвы работать косметологическим клиникам, ну, там, с определенными условиями, да, то есть там должны быть, там, я не знаю, чумные халаты, какие-то респираторы, там еще что-то, да, то есть, ну, какие-то штуки, типа можно работать. Но я представил, как бы, да, смотришь вот эти новости, смотришь еще что-то, то есть там такая жесть творится, а кто его знает, на самом деле она такая или нет. И мы решили не рисковать здоровьем ни своим, ни своих сотрудников, ни клиентов, и мы просто вот апрель месяц приняли решение не работая. Километровой да. очереди у тебя, получается, нету, да, вот через каждые два метра человек там не стоит, да, у тебя? Да, да, да, вот, и мы начали активно качать онлайн, это там другая история, да, то есть вот мы сейчас, да, там, вот я организовал прослушку, да, то есть вот здесь вот прописал скрипты администраторам, да, то есть вот у меня админы, те, которые сейчас были администраторами, они у меня перефразировали, переориентировались в продавцов онлайн-курса, то есть вот воронку, да, прописал, ну, короче, пере, перестроились вот сюда. Единственное, что тут не хватает, это я сделаю чуть позже, когда добью э -э, сам основной продукт, да, то есть именно вебинар, то есть здесь не хватает модели, ну, то есть это первое, что появится, модель э -э, самого онлайн-курса. Ну да, у нас все и... с тобой там, мы по пятницам, по субботам стараемся выйти на связь, я думаю, не в эту пятницу, но в субботу-то я буду уже по посвободнее, там, и мы созвонимся и поставим четкую четкий план, гипотезу по инфопродукту по-твоему. По ну, конечно, да. Так, и все, мы... и так же, попадем, и так же через план. И еще, Серега, чтобы там чудеса не казались, да, там у тебя, по-моему, здесь скрыт инструкция, которую ты прописывал, скрытый файл. Должна быть, по-моему… Да, инструкция, открою его. Вот, чтобы вы не понимали, что бах и сразу у нас… Во-первых, мы полгода работали, да, Сергеем, Во-вторых, э вот такие вот у нас длинные портянки – это то, что осталось, и то, что еще было удалено, переформатировано. было у нас э где-то, по-моему, вкладка ТЗ, там тоже, ну, как бы вот такие пункты. Сергей, чтобы вы понимали, тоже был как вы, там самым умным, и говорил мне, что делать. Я его там пытался убедить, он со мной спорил, говорил <laughs> всякие разные вещи мне. Вот. Но ну, все-таки цифры приобладали при да, и Сергей вот эту управляемость поймал. И сейчас уже, ну, я Серега показывает джойстик такой сидит пацан на крыше и джойстик на город, знаешь, направлен такой, ну, типа управляешь бизнесом, знаешь, вот такая штука. Ну, да, да, да, так оно и есть. Может. Ты такой становишься терминатором, да, не то, что тебя там все жмут по долгам, по, не знаю, за аренду там, не знаю, где наковырять, а что ты знаешь, блин, за аренду хватит, за это хватит, за это хватит, мне родному хватит, да, там, и что ты, в принципе, ну, становишься таким сильным чуваком, да, в плане финансов, и, ну, как бы не ты, ну, не тобой управляя, да, там, обстоятельства, так сказать, там, Всегда же просто кредитов набрать там и потом пропасть куда-нибудь, да. И именно ты понимаешь и долбишь свою там капитализацию, свои новые направления. Сейчас еще думаешь, там либо франшиза, либо доп. офис, да, у тебя будет, ну, как бы после… Ну, это да, я что-то пишу инструкции, еще все описываю, и, собственно говоря, вот в такую же систему это все перевести. И, ну, и дальше уже развиваться, открывая там либо клиники, либо партнерские какие-то истории, есть, но это уже будет дальше. Сейчас наша задача это пережить апрель, закрыть клиникой, да, Сергей очень важный вопрос, очень важный вопрос звучит от Татьяны. Слушай, Сергей, не думали над задачей сделать автоматические выгрузки из учетных систем и клиент банка в вашей таблице ДДС? Зачем? Ну, типа, а что ты ничего не автоматизируешь? типа? Ну, А, типа, что ничего не автоматизируешь? А, да, выгрузил ну, бы все. С, с расчетного счета сюда бы все выгрузил, у тебя все автоматом считало. И даже тебе не надо было бы сюда заглядывать, все само бы и там велось, и нормально бы было. Зачем тебе это все? И не смс-ка приходила на телефон, да. Смс-ка бы приходила, если ты уходишь в минус, тебя бы за попку так вот прям, вот прям туда бы пощелкивало бы то, что что-то приближается. И ты бы такой, о-о-о, надо что-то делать. Почему у, -у, -у. у тебя вот этого нет в организации? Ты же вот Вопрос автоматизации, да, то есть он у меня был, то есть какое-то время я страдал, ну не страдала, как, у меня была такая иллюзия, да, то, что нужно все автоматизировать, автоматизировать там одно, второе, третье, четвертое, пятое, да, там, и как-то, я Хаббарда изучал, там, и еще что-то, да, то есть все хотел у себя Сколько у тебя картина стоит? Э, меня, а, картина у меня стоит, да, там, 200, 250 тысяч рублей у меня висит в офисе картина с... Э, как это называется, с отделениями моей компании. То есть у меня там компания вся расписана. Ну, не знаю, да, вернемся к автоматизации. Да, то есть я хотел автоматизацию, хотел управляемость и так далее. Ну, шляпа – это все. Это называется убегать от прямого действия. То есть когда вы занимаетесь тем, то, что фактически впрямую не влияет на прибыль, вы занимаетесь херней, которая ну как бы самообман. Человеческий фактор, вот говорят, человеческий фактор, чтобы избежать, вот ты ни хера не понимал, сколько у тебя там прибыли, не понимал, как вообще, что считать и планы ставить. Вот чтобы избежать человеческого фактора и этого безумия, почему ты не автоматизируешься? Я же вот, вижу каждый раз остатки. То есть я вижу у меня остатки по кассе, по, по карточкам, по экварингу, по расчетным счетам, по складам вижу, да, то есть визу поставщиков. То есть, Но ну, я тут все вижу. И, собственно, я держу руку на пульсе постоянно. То есть, если у меня где-то что-то не совпадает, ну, там у меня, допустим, на карте там не 198 тысяч, там, да, там, а 50. Ну, типа, алло, что за дела, разберись. Да, и плюс к всему, какой большой есть плюс. То есть с тем, то, что я ДДС -то -то сам собирал, то есть я сам понимаю, что откуда здесь и как и что. Я его умею читать. То есть я как бы вот, ну, вот вы да сюда видите, как говорится, книгу, смотрите книгу, видите фигу, потому что это не ваша история. Да? Я в вашей таблице тоже ну не разберусь там с первого раза. Но я сюда смотрю, и для меня это прекрасная картина, потому что я ее умею читать. То есть я смотрю, ну, как бы для меня это понятно. И вопрос того, вопрос человеческого фактора, да, то есть, но ну, Зависит от того, на что вы обращаете внимание. То есть вы обращаете внимание сейчас на то, чтобы у вас вот здесь был плюс, да, там тот, который вам нужен, и работаете над тем, чтобы он был. Или вы обращаете внимание на то, что у вас там работают ну, идиоты в компании, да, то есть, и ваша задача сделать так, чтобы они, не дай бог, не ошиблись. То есть, все зависит от фокуса внимания. То есть, если у вас больше работают те люди, которые как, там, ошибаются, там, 2 плюс 2 равно 8, да, там пишут. Ну, как бы, кто их нанимал на работу и кто им платит зарплату, большой вопрос, да? вот, как бы, а если вы занимаетесь тем, то, что вам хочется просто денег, да, то есть, и вы каждый день просто в цифрах и понимаете, куда посмотреть, на что повлиять, да, там, откуда что берется и как, на это, и, от, и как это складывается, то, там, вопрос автоматизации отходит на 25-й план. Так, Серега, так, Татьяна ответили, не ответили на вопрос, скажите. И, ну, вот я сейчас на самом деле два важных тезиса для себя уловил. А, первый, то, что когда ты ни хрена ни в чем не разобрался и хочешь все автоматизировать и сделать прикольные там картиночки, это побег от реальности, как наркоман за шприц там хватается каждого бутылку, а предприниматель, который ничего не считает, хватается за автоматизацию, да, там. Да, и... да, да. Да, и второй момент, что вот сейчас, когда у тебя все настроено, когда ты этой всей штукой управляешь, когда ты четко ставишь план, отслеживаешь выполнение по рентабельности, по чекам, по выручке, по чистой прибыли, по постоянным затратам, что автоматизация сейчас тебе усложнит жизнь. Ты потеряешь этот контроль. Это, ну, как бы ты никогда не пойдешь на автоматизацию. Потому что ты это как вот на серфе идешь по волне, да, то есть ты же чувствуешь, что и тут в моменте то же самое и вот в этой вот, во всей ситуации, Когда раз в неделю, да, там смотришь цифры, смотришь, где ты идешь, какой у тебя процент выполнения плана, где что какое направление там проседает или наоборот там под, э, увели, ну, как бы дает жизни, да, ну, вот, то есть и принимаешь решение, так, на этой неделе мы двигаем сюда, сюда, сюда, и в голове только лишь один вопрос, что сделать такого, чтобы чистой прибыли стало больше, все. Не ни автоматизация, ничего такого как бы на это не влияет особо. У меня ассистент, он стоит 50 тысяч рублей в месяц, да, то есть и он это занимает ему времени 15 минут в день на того, чтобы это все заполнить. И вы знаете, вот он это делает уже там, ну, там 3 месяца, да, январь, февраль и март. Вопрос о того, что он там что-то накосячил и там как-то забил не так. Ну да, бывали. Но они были, я не знаю, там, не знаю, может быть, два или три случая такие, да, то есть, и они видны сразу. И это показывает наоборот, да, то есть это как бы это позволяет даже держать руку на пульсе, это позволяет понять, что у тебя ни одна мышка, как говорится, не проскочит. Плюс ко всему я месяц, да, то есть это я раз в неделю смотрю, а месяц я свожу в разных разрезах, да, то есть все равно так, смотрю так, сколько в iClient, сколько в DDS, сколько тут, сколько тут, сколько на складах по факту, сколько тут, и у меня все цифры сходятся, и я понимаю, что у меня все четко. Если где-то что-то не сходится, соответственно, ребята, пожалуйста, вот вам задание, разбирайтесь, да, то ищите концы. И они понимают, что за ними следят. Вот и вся так. история. Еще такой вопрос. Сколько тебе заплатили за это выступление? А сколько мне заплатили? А, сейчас посмотрю, СМО пришла. Да, в DDS, DDS, и все забито, что ты паришься, посмотри, карта Сбербанка левый. Ну а, да, а, Вот смотри, очень важный вопрос сейчас на самом деле в чате. А, вот смотри, ты открываешь новый филиал или второй филиал, там, третий, четвертый, пятый филиал. Что ты будешь делать вот с этой штукой, со всей? Ты будешь внедрять там учет отдельный либо ты в этом учете будешь вести ну, как бы все филиалы? И Нет, в, и... подожди, подожди. в доверии к этому вопросу, а, вот ты ставишь управляющего, будешь ли ты его освещать, там, что как, чтобы он ну, следил за этой всей штукой. Управляющий однозначно он должен влиять вот сюда, то есть у него должен быть рабочий файл это вот это. Потому что управляющий, он для чего нужен, да, то есть, ну, мне. Для того, чтобы он не давал чистую прибыль. Вот, собственно, его основная задача. Если он справляется с этой задачей, он хороший управляющий. Если он с этой задачей не справляется, он плохой управляющий. Вот, собственно, и все. Поэтому обязательно он должен смотреть на ДДС, он должен смотреть на планфакт, он должен смотреть на чистую прибыль и на монитор. Это его прямые задачи, да, то есть э, прогнозировать, планировать и делать так, чтобы все было хорошо. Если, э, это первый ответ, да, там, на первый вопрос. На второй да. вопрос, ответ, э, зависит от того, какую форму развития я выберу. То есть если это будет форма развития, там, это будет мой филиал, то это будет моя учетная таблица, да, там просто добавляется это направление. Если это будет развитие там, фили... по партнерской какой-то программе, то это будет отдельный учет, да, то есть но он будет точно такой же. А, смотри, а, очень такой важный вопрос, не, ну, я просто очень часто ну, разговариваю с людьми, неадекват дети, конечно, когда учет не внедрил, ну, как бы ты таким же был, да, что там скрывать? А, кто должен ставить план, вот. Есть ну, мнение, что приду я как финансист, либо придет какой-то управляющий, или придет наемный директор, например, и они сами себе там план поставят там, по увеличению, там, и ей там все дела. Кто все-таки ставит план вот по, по показателям, сколько должны денег заработать, там и вот это вот все, что на твой взгляд, на твой. Ну, смотри, я считаю это так, да, то есть это <клёх> в любом случае любой предприниматель, он для чего начинает бизнес, да, то есть он для того, чтобы обменять свое мастерство на деньги, ну, ладно, пускай не так, для того, чтобы денег заработать, для того, чтобы получить просто бабло, к себе на карман, свое чистое. Если, чисто. если по-другому, это, это благотворительный фонд, чтобы кто-то не путал, у кого-то миссия там есть, знаешь, там, чтобы мир во всем мире, это благотворительный фонд. Вот, ну, да. это ну, я, про я про себя сейчас говорю. Да, да, то то то я понимаю. хочу вот чистыми деньгами себе на карман. Когда я заплатил налоги, заплатил аренду, заплатил зарплату, заплатил поставщику, и у меня осталось просто вот то, что это мое, то есть то, на что я могу потратить и ни перед кем не отчитываться, как говорится, куда я это делал. Вот это мои задачи. И, соответственно, то есть я там хочу себе одно, второе, третье, какие-то цели у меня есть по жизни. И реализация этих целей… Ну, допустим, вот я хотел поехать там на Бали, да, там пожить месяц там с семьей, всю семью с собой забрать, няню забрать, кошку-собаку и укатить, снять офигенную виллу и жить прямо у воды, чтобы выходишь и прямо вот на море было видно, да? и э, реализация этой цели, она зависит только лишь от меня. Ну, то есть нет ни одного в мире такого управляющего, который бы пришел и сказал, слушай, Серега, давай сделаем таким образом, я сейчас на тебя буду работать, да, то есть… И, как бы, и сделаю тебе так, что ты, короче, укатишь на бали, как тебе такой план. Ну, нету у такого человека. Любой человек, который в найме приходит работать, он приходит изначально для того, чтобы реализовывать свои цели, потому что у него свое бали в голове есть, на которое он работает. Да? И его задача есть – заработать себе на эту историю, это первое. И второе – сделать это так, чтобы поменьше напрягаться. Ну, все-таки, да, то есть как ни крути. Любой человек там… Ну, с той или иной уровнем осознанности, да, то есть, будет искать возможности там, поменьше работать, побольше получать, именно получать. Да, вот. И задача предпринимателя э, об руку, как это сказать, создавать условия для того, чтобы так работать было нельзя. Для того, чтобы, было, для того, чтобы можно было работать, только принося пользу своему нанимателю. Да, ну, это вот у меня такая вот философия в данный момент. И кто будет ставить планы, исходя из этого всего? Ну, конечно же, я я. Конечно, только ты, ну, вот этот, ты такой развернутый вопрос этот сделал. А, смотри, а, короче, вот такая тема, вот ты сидишь, управляешь этим бизнесом, выполняешь эти личные цели свои, там, перепромотируешься, там, в онлайн, там, еще что-нибудь. А, но, ну, ну, реально, вот, ну, в нашем понимании, да, сейчас с тобой, ну, блин, а как по-другому, да, типа, вот так и надо было, там, типа, делать, ну, в принципе, мы адекватные ребята, цифры там, типа, свои смотрим, но если взять тебя 6 месяцев назад, вот мы с тобой начали работать, и я тебе говорю, Серега, <смех> мы выстроим с тобой управляемый бизнес, мы сделаем с тобой управляемую прибыль, мы будем планировать задавать стандарты, задавать там, вот такие штуки. Ну, то есть, как бы ты не сейчас вот такой вот, короче, который все сделал, а я бы тебе пришел такой с бухты-барахты, ты говорю, слушай, мы вот это по-любому настроим. что бы ты мне сказал? Че-то я вопрос-то немножко не понял. То есть, ну, ты вопрос. ко мне пришел полгода назад. Шесть месяцев назад я к тебе прихожу и говорю, мы вот это вот все настроим, что с тобой настроили. Ты передашь функционал, ты заработаешь больше бабок, ты будешь верить в себя, ты будешь точно знать, как поехать на баре, короче. Уже звучит, знаешь, со впривкусом уже. Нет, нет. Если вспоминать тебя полгода назад, то я бы тебе сказал, ну как бы, я не знаю, что бы я тебе сказал, но нет, в голове бы... Было... Ты меня на порог или нет? Ну, в голове бы у меня было, то есть, ну, как бы, я без тебя это знаю, как мне это сделать и так. То есть, у меня есть гипотезы свои, то есть, я по ним пойду. Ну, типа, автоматизации, там, еще там что-то, да, то есть, я это понимаю. Ну, что ты мне тут чешешь, полгода еще будешь мне тут что-то внедрять. Ну, его нахер, вот тут есть возможность, за две недели, пак да, там, все готово. Ну, вот. ну, да, ну, и некоторые просто задают вопрос, там, сколько внедряли эту и ключевую таблицу. Вот, а -а -а. Не, не, не систему управления бизнесом, не систему там планфакторного анализа по категориям, да, по направлениям, по твоим, не бюджетирование, не вот эту вот твою личную свободу, да, через функционал. А сколько внедряли таблицу? Типа вот это вот все, сколько там типа внедряли? Таблицу. Ну, саму таблицу, ну, типа таблицу сделать, настроить, инструкцию написать, ну, внедряли, ну, месяц, по-моему. Да, да, а чтобы повлиять на результат, еще плюс пять месяцев. Ну да, ну, ну да, да. да не, просто есть... там она родилась, исходя из работы трех месяцев. То есть мы три месяца работали, вели ее в Small ERP, да, там или там сколько? Там два месяца. Потом поняли, что типа что-то не то, там одного не хватает, второго, третьего. Типа, давай сделаем вот такое. Да, мы потом с тобой разговаривали. Давай месяц мы ее делали, потом еще месяц допиливали. И потом, короче, месяц, вот февраль месяц, кайфанули от того, что получилось. Вот примерно это как-то так было. Еще вопрос: сколько в конце месяца, о, да, в конце месяца, вот, допустим, у тебя а, вот, заканчивается месяц, и сколько ты сводишь вот эти все данные по времени? Сколько времени у тебя занимает эта вся штука? В конце месяца вот, садишься и начинаешь сводить. Чисто бухгалтерский вопрос, Серег. Это, это не я тебя спрашиваю, это бухгалтерский вопрос. Вот ты Я этим занимаюсь один день. Ну, как это сказать? Не то, что прям целый день сел. Переформатирую вопрос. Вот ты, допустим, ни хрена не забивал условно, а потом тебе надо свести отчет по прибыли, по направлениям, по всему этому делу. А, ну этот месяц будешь потом заниматься этим. где-то? Нет, а ты сейчас сколько времени на это тратишь? Сейчас я на это время, я говорю, я этим занимаюсь один день. Но ну, вот, анализ, смотри, анализом мы занимаемся, условно, один день, подбиваем месяц, ну, как бы, не то чтобы подбиваем, анализируем его. Цифры да, у тебя в какой момент времени попали уже на твой стол, условно, так да, сказать. Они каждый день забиваются. Каждый день ты получаешь стопроцентную отчетность на состояние на текущее, правильно? Да, в любой момент времени, да, то есть каждый день до определенного часа, до 11 часов у меня свобится предыдущий день. То есть в конце месяца, в конце месяца? ты уже понимаешь, сколько чего сразу, потому что у тебя все забито. Ну, в моменте, конечно. В 11 в часов. В моменте. Это очень важно, потому что, ну, как бы я вот этот вопрос уже сразу, короче, прилег. Так, сколько создавали, сколько сводишь в конце месяца. Так, ну, в принципе, Серег, я вроде все на все ответил. Ну, вроде, ну, я закрыл, по-моему, цели. У тебя есть, может, что-то добавить? Да, что добавит, что добавит. Самое главное вообще, в чем должен прокачиваться предприниматель, по моему мнению. Он должен прокачиваться всего лишь в трех вещах, очень важных вещах. Первое – это способность, или как это сказать, навыки работы с людьми, потому что любой предприниматель, да, то есть если он хочет ну, как бы свободы там, ну, и так далее, да, то есть он должен уметь выстраивать команды должен уметь набирать нужных людей и давать им правильное задание. То есть вот этот вот пункт, по которому точно нужно прокачивать свои навыки. Второй пункт, да, то есть это финансы. По-любому нужно, ну, как бы любая предпринимательская деятельность, связана с финансами. И нужно качать свою финансовую грамотность по любасу. Да, то есть качать финансовую грамотность, как и любую, в принципе, другую. Лучше с теми людьми, кто уже ее знает на порядок лучше тебя. Потому что ни одни книжки, ни одни там какие-то там, э, там вещи ну, не подскажут это так, как оно должно быть на практике. Это финансы. Ну, потому что э, предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на изучение финансовой прибыли. Это второе. И третье, самое важное, да, то есть это способность мечтать, способность ставить себе какие-то большие цели и способность быть на них настроенным. Да, потому что предприниматель – это всегда человек, который зажигает, который ставит себе... Какой-то маяк, и к которому он идет всегда, несмотря ни на что. Там я не знаю, там, э, получилось, там не получилось, там сколи вышло, там, не вышло, там, ну неважно, да, там, настроили вы финансы, не настроили, настроили вы такой учет, там, или он не получился, там как-то, не дай бог. Это не повод расстраиваться и отказываться от своей мечты. В любом случае нужно быть способным э, всегда сохранять боевой настрой и двигаться туда, куда вы хотите.